Дамы и господа, всех приветствую на Игровой Истине. Меня зовут Парниша, и мы будем продолжать проходить прекрасный Наруто Ультимейт Ниндзя Шторм 2. Так, мы подзарядились удачей, нам куда там надо? Так, мы бежим на Симата, Симаткой с одним. Мы бежим на, точно, вспомнил, на тренировочное поле и изучать новую, короче, технику. Необычную технику, дорогие друзья. Вот. А, сразу это. Ну, ты лайк влепи сразу. Вот, Жертва. Вот, вот, лайк. А, подпишись и, конечно же, комментируй все происходящее. Вот. Ну и, конечно, удачного тебе. Удачного, да. Хорошего просмотра, дорогой друг. Ну что ж, нас тут ждет какаша. Какаха. Так, мы прибыли. Да, мы здесь, я готов. Все, начнем. А, природная чакра, мы будем с тобой, короче, это. Короче, короче, короче, природную чакру стимулировать, ну, типа. вырабатывать. У каждого шноби есть своя природная чакра, и она, типа, ну, как. Ну разное, то есть там воды, воздуха и так далее. Вот они хотят посмотреть, посмотреть типа, в сражении какая у Наруто чакра. Но они определят, что она у него будет воздушная, насколько я помню. Странно, что. А, они оба против Наруто, офигеть, это жестко, конечно. Двое СНС, прям против одного Наруки, Бедный Нарутка, а. Рясинган. Еще рясинган, блин. Да блин, подмена! А, жесть! Еще бомбу, обожаю бомбу вообще. О, как он? Я скинул у него эту бумажную печать. Опять кинул? Как? Я, я, не понимаю. Еще подвину не работает. Блин, да хватит меня пить! Что за дичь? Хватит, я сказал. Так, усиление. Ну-ка. Да. Полетай. Шаринган сказал он на подлете. Так, еще раз. Да блин. А тебе, еще и кинем. Получай. Да, ё да ё ⁇ -мо ⁇ Да, ⁇-⁇ как? Как вообще? Блин, подмена не работает, мне это бесит. Почему она не работает? Она то работает, она работает как-то случайно вообще. Отлично, мы позже поговорим. <сых> Жака, сначала, короче, драка, а затем разговор. Да, Наруто? Ну, так всегда у тебя. Или наоборот, не знаю. Так. Появился у нас заставочки теперь Шикамару. Неожиданно. Уу, я увидел. И что, какая у меня чакра? У тебя. Чакра ветра. Воздух, короче. Воу, как невероятно. Я знаю только одного человека с такой чакрой. Так, нужно позвать Гая. Только Гай Сенсе такая чакра. Чакра. Безудержного ветра, друзья. Вот, какаш отправится за гайем сейчас. Эй, а, нет, вру, друзья, не за гаем, нет, не за гайсенцем, за суммой, да. Эй, постой, давай немного отдохнем, ладно? Я устал от всей этой ходьбы. Мы только что поймали двухводство, а никто не будет против, если мы отдохнем. Эй, эй, Какузу, ты слушаешь меня? Ты много болтаешь. О чем это ты? Просто заткнись и следуй за мной, Хидан. Слушай, ты вообще слышал, что я только что сказал, а? а? Ты, как обычно, совсем не слушаешь меня. Заткнись. Не заставляй меня повторять. Просто заткнись, и следуй за мной. Черт. Итак, куда мы идем? Страну огня. Именно там находятся джинчурики Девятихвостого. Девятихвостой? Хм. Еще одна жертва для лорда Джашина. Я буду играть с ним очень долго, прежде чем прикончить. Мотивация это хорошо, но не увлекайся. Однажды это водит нам боком. Да ладно, ты это мне говоришь? Хм. Да, я с нетерпением жду этого. Итак, глава 3, дорогие друзья. Бессмертные Акацуки. Здесь мы встречаемся с Хиданом и Какузой. Каку. Как, как правильно склоняется. К Какузой. Какузу, короче, и Хидан, друзья. У нас здесь будут. Uh, так. Асума общается с Шкамару. <уся> а сумма обучает, друзья. <ку Cruiser> э этого Шикамару в э интересной игре, короче, и вораб, Ну, как бы рассказывать про одну стратегию. Я не помню, как называть вот эти вот, друзья, ну, типа как японский шахмат, я не, я не помню название этой игры, э но а она реально есть до сих пор сих пор вот не играют я я забыл как называется называется игра но она редкая она редкая блин вылетела с головы реально вылетела вот есть вот подобие шахмат это гол гол просто гол называется а есть еще блин вот вылетела не помню короче Асума спрашивает Задает такую, задает такую мудрую загадку Шакамару. Какого короля ты будешь защищать, когда нападут на твою деревню? Кстати, загадка реально потрясающая. Вот. Шакамару не знает ответа. То есть, какого? А, придет время, и ты узнаешь ответ. Какого короля я должен защищать? Но король один, как -то. может быть. Да, король один, как бы. Oh, это Хакага, правильно? Нет. So uh, really то есть, ну придет время, короче, mm -hmm. ты узнаешь. Тогда это кто это? Comes, Все узнаешь со временем. Right. Be yeah, так, Какаш uh, меня позвал на тренировочное поле, но mm -hmm. надо потренироваться. Давай позже об этом поговорим обо всем. Так, мы переключились на Асуму. Асума вообще мне нравится. Клевый персонаж. Жаль, что как бы активные его там действия разворачиваются только совсем чуть-чуть в аниме Наруто, к сожалению. Ну, с той же Куриной тоже мало. Куриной вообще почти нету. Кто знает, ну как бы Куриная была беременна от Асумы, вот. Сумма, блин, брутальный вообще перец. Вот смотрите на него, какую у него Блин, какой плечесун у него крутой, не знаю. Бородка такая, подтянутая, Ну, блин, четкий чувак вообще. Вот. жаль, что его мало, пока нам показали. Жаль. Куриная вообще таинственная до да безумия. Э, ну, таинственная до да безумия женщина и персонаж э, из аниме. Ну, блин, с такими глазами. Просто кристалло-красными какими-то, я не знаю, аж какими то криповыми в какой-то мере, друзья но странно, что тоже как-то они ничего особо не рассказали хотя какаши, асума, куриная, они все как бы должны быть на одной ну из одного помета, как говорится, они все эти э -э -э блин, наставники, да Джу, как они блин дже он вылетел с головы ну короче наставники да я забыл как называется саны не саны как блин Р ранг джанины во, да джанины а сума сенсей вы да сума сенсей имеет такую же короче природу ветра как и ты Природную чакру ветра так, круто! Ну что ж, yeah, sure да будем good сейчас good. тренироваться. Окей, yeah, exactly. okay. so, я готов. Так, ну короче, он снова Тоже хочет посмотреть, как будет, короче, драться Наруто И сейчас мы будем играть за Асуму Это круто, Асума Сарутоби а, Насколько я помню, друзья Асума Сарутоби, это Сын, наверное Третьего Хакага Вот Вроде как, он даже на него похож, потому что третий Хакага тоже Сарутоби у нас Вот Блин, Асума четкий, вообще Победа бою. Зачем это было писать, я не знаю. Или против народки сражаться, не, необычно так. Ух ты, какой у него необычный дымовой такой угольный какой-то ниндзюсу. Блин, как он так красиво использовал подмену, а? Вообще просто чупенно. иди сюда. Блин, у него такие классные ножи, короче. Ножи кастеты у суммы просто чума. Ох как красиво. Ах криво. Криво мимо. Бам-бам-бам-бам. Я попаду вообще то технике хоть раз. Ай-яй-яй. Ну. Я никак не могу попасть. Так, если ультимейт попробую сделать. тихо. Ниг сюда. Иди сюда, я сказал. Ну-ка. Да! Вот так вот. Уууу! Это круто было. Ниндзюцу, конечно, у него странный. Ясно, значит ты не тот Наруто, каким был раньше. Ну, типа ты. Так круче. Асума-сенсей, эс-ранк, да, детка. Асума. Асума, правильно, да. На первый на классное ударение. Оу! Oh. ух, uh, для начала неплохо, хорошо. Так, ну короче, будем разрабатывать твою чакку ветра. Спасибо, Асума-сенсей. Спасибо, что помогаешь нам, Асума. Наруто реально стал круче. Да. Новая эра как бы нас меняет, Асума говорит. Что случилось, как Ашу спрашивает? Да ничего. Я, наверное, пойду. Ладно, увидимся попозже. Окей, хорошо, давай. Наверное, Ну да. Так. Так, а это куда? прикольно. Упс. <рех> Мне только раздражает у него какой-то вот у Вот Что это за платок, блин, на поясе? Ну, как-то... Вылит он, конечно, как-то харизматично. Согласитесь, но... Зачем? Вот. Я всегда был против, ну, таких вот эээ, аксессуаров. Вот, зачем люди вешают на себе то, что им не надо? Вот я не понимаю, зачем он нужен? Сопли вытирать, извините за выражение так нам нужно опять вернуться обратно в деревню я здесь помолюсь и сохранюсь как интересно он молится кстати это за кого я вообще молился я вот не помню что-то я за народу только в основном да и за вот за сумму гаем кажется играл тоже да это делал ну что-то прям необычно что-то диковато мне это все Фиг узнает знает. Так. но Собачка, все, тут же бегает. Также от нас убегает. Да, -мо, да, да, да, понятно, понятно, понятно. Стоп. Куда я бегу вообще? Куда я бегу, друзья? Мне нужно вперед бежать. Точнее, назад. Вперед. Не знаю, короче, по стрелочке, друзья, бежать. О, вот она, куриная красотка, уже беременная. Блин, какие у глаза! Какие же у нее глаза, Офигеть. Реально алмазно красные какие-то. Так. Ah, Naruto, huh? ah, он, про, он рассказал про Наруто, Шикамаро и остальные Киба там, ну составляют его маленькую типа семью. Oh, has it left you feeling a little blue? So even though you're proud, maybe you're feeling a bit lonesome too so this is where you were Opa, Shikamaru. Shikamaru, what is it she's Пятая Хакага а сумму к себе. Вроде как. А Куриная. Асума, Асума Курина говорит: Не волнуйся, все будет окей. Okay. Ну, короче, они поговорили. Я особо, если честно, не понял даже о чем. Наверное, может быть о ребенке. Как-то так. Что-то я ос особо прошу прощения, но не допонял. Ох, уж этот английский, блин. Надо подтягивать, надо подтягивать, да, точно. Господи, с чем он идет? Что это за деревянный прямоугольный рюзак, боже мой. Жесть какая. Тут корабль, блин, на спине. Как вообще с этим ходить-то можно? Так, я на месте. Извините, что за, заставил ждать? Что случилось? Акацуки в деревне Огня... Э, в стране Огня, прошу прощения. Что? Они ищут джинчурики. Так, идут э, к нам в деревню. Да, Наруто нужно защитить. Наруто в опасности. Мы должны выдвигаться с Шикамару uh, и остальными, чтобы остановить этих Акацуки, Асуцуки, меледи, ух, есть меледи. И мы возьмем вот этих двух чувачков. Л Господи, вы, вы только прочитайте. Ло Локошканьон. Боже ты мой. О, это, это не русский и не английский перевод. Это, это, это жесть. Это реально жесть. Просто yes, полная. Я yes, sir. Блин, это просто трэш. Это трэш, друзья. Такой трэшачище трэш просто. Let's go, Асума! Сейчас. Додыщи! Асума такой здоровый, блин. В отличие от всех этих мелких пакостников. Так. Двое этих чуваков за нами не идут, как ни странно. Только шкамару бежит. Ну, нам нужно выдвигаться в лес. Опа Осума. О, и снова Куринай встречает Куринай, что такое? Ты снова на миссию? Да, да. Он прям так беспокоиться? Да что ты, волнуйся. Все будет хорошо. Я знаю, но... Be you know я вернусь, не волну... <говорит> ну, как бы, зная uh -huh. об этом. Я знаю это. Я, okay. я понимаю... Я знаю. Uh, увидимся, окей? Okay? Right. Так. Ну, все, в путь, Короче. Ну, куриная беременная, поэтому так нам волнуется за него. Прям такая милость, прям вообще не знаю. Так нежно. Приятно, так. Ох. Девушки, девушки. Опа! Хм. Асума Сенсейшка, Мару. Так, мы идем к Наруто. Him, him hard, right? Да, у него серьезные чистые тренировки идут, uh, так что особо его не беспокойте. You best, ну, хорошо, увидимся. Ну как-то так, right. рути. Вау, wow, смотри, как он ä, тренируется. Сакура! Hey, Сай, как дела? Uh, вы пришли посмотреть на мою тренировку? Нет, <плодисмент> мы закончили миссию. Какаши и... Мы закончили миссию и пришли... Короче, Какаши, Сенсео и Мата. К нам двоим? Вау! Wow так no don't. and what about you are you keeping up I'm getting a real good feel for the Wow so you're that's right we just ran into Asuma <laughs> glad to on a mission yeah it seemed like they Asuma на миссии да well when Asuma comes back you should thank a break хорошее время для очередной тренировки так что мы снова будем драться сейчас что ли? А нет мы опять управляем с вами наруто друзья так я что-то я здесь не понял о чем они ввели речь если честно ну сейчас мы разберемся я думаю сейчас все будет понятно опа запись битвы только гляньте вот только посмотрите так может быть еще найду что-нибудь нет бежали дальше о ли что тебе надо куда делал Куда делась сакура Сайм? а блин бесит ли хочет чтобы мы ему короче наваляли ясно Ну бред Дебильные такие мини-задания мне вообще не нравятся. Просто раз сражаться. Так. Блин, играть особо неким. Ну, пускай будет Наруто. Поехали. Кем-то -кем новым бы было бы интересно сыграть. Так. Атака... Ой, требование для бонуса. Атака 15 ударами подряд. Так, противника атака увеличена на 10, а последний удар носит. ну понятно, ясно, справимся, ай, блин, что такое, опа, вот и все, 16 ударов уже было, супер, Да. ах ты засранец, получай, на тебе вот так, Защищайся, смотрите, друзья. Ресинган на тебе и бомбу. Вот так. Вот кто а. Да, мега ресинган. Полетел. Так, и последний рывок. Сай, давай. Опа, не, Сай, что-то слился. Ли он не защищал, наверное, не знаю, что он делал. Я презайду всех, какая -как. вот увидишь. Выполнено 3 Треб... выполнен требования для бонуса, друзья. С ранг, супер, супер потрясно. Отличный был поединок, Рокули опечален. А, что такое? Блин, мне придется больше тренироваться, Ты такой сильный стал, короче. Все в этом роде, да? Как всегда, короче. А, жесть, Наруто в шоке. Так гай чу что-то. Ну, класс, короче, завершён. Обычно просто был поединок. Сердечко получили. А взрывающиеся грибы два штуки и 3000 рё. Так. Откуда здесь столько собак? Бродячих, блин, повсюду. Странно, конечно. А, наверное, мы сейчас побежим с вами... Что, опять к Цунадо? Хотите сказать? Чтобы Наруто присоединился к заданию? Задание Асумы, имеется в виду. Ну, это было бы бредово. Опа. Опять Куринай нас встречает. Что вы здесь делаете? Да ничего. Просто жду. Это необычно. Куринай-сенсей? Включена потерянная такая. Is, Асума. Это сумма. А? Что? Ну короче, что-то странное с ней, друзья. Она что-то предчувствует что. Ух ты, красиво, необычно. Эй, как узу долго еще? Когда мы уже бу будем в стране огня? Если я не ошибаюсь, мы идем уже целый день, когда мы найдем этого джинчурики. Сткнись, просто молчи и следуй за мной. Это уже обидно. Хм. Если это продолжится очень скоро, я убью кого-нибудь. Лорду надо надоело ждать. Как только мы найдем джинчурики, ты можешь играть с ним столько, сколько захочешь. А, ну, это так Но Что за... Наша атака сработала. Не могу поверить они так легко попались в нашу ловушку. Думаю, это будет очень легко. а Что происходит? Что за... В тебя попали, щидан Будь внимательней. Эй, как, Узу, если у тебя было время избежать этого, мог бы и меня предупредить? Хм, мы работаем вместе, но это не значит, что ты не должен думать своей головой. Что? Что тут происходит? Как он мог избежать этой атаки? Это был ты? Ты это сделал? Мало того, что это было больно, так еще и одежда испортилась. Эти вояки, вы Шино Шиноби Канохи? А вы Акацуки, у вас приказ найти и уничтожить вас. У нас, точнее. У вас приказ уничтожить вас! Уничтожить нас! Эй, как он зато услыхал, они хотят нас уничтожить! Хм, они, кажется, не знают своего места Может, мы не знаем, но это не стандаливает нас, не так ли? Хе-хе этих ребят я возьму на себя, хорошо Они слишком жалкие, чтобы быть жертвами лорду Джашину Но это лучше, чем Чио Не стоит их недооценивать, их много, ты можешь пожалеть о своих словах Я повторю, ты говоришь, это мне? Асума Хорошо. Шикомару, прикрой меня. Изум и, и катайцу. Ты смотрите за другими. Понял. Ага. Я покажу вам боль, которая страшнее смерти. Не смей нас недооценивать. Круто. Нет, я не готов. Мы играем за асуму против хидана, друзья. Ну, еще нам помогает. Шикомарчик. Бам. Так. Получай. Вот так. Ох, крутя. Крутя. О, сработал этот индикатор, да? Ты, ты, ты, блин, круто берется. Блин, офигенно, офигенно, друзья Да, и Ниндзюцу я его сделал, быстро вообще Мы победили, я знаю это, но что это за чувство такое? А вот сейчас, конечно, приотовьтесь, друзья Соберите всю свою волю в кулак Сейчас будет печальный эпизод один из печальных эпизодов вообще вонимает народ. К сожалению. Ай! Что? Асума! Не волнуйся, он только немного задел меня. Хе. Интересно, а ты довольно неплох. Чё, да кто он такой? Я попал, жизнь, э, я попал в жизненно важные органы, как все он еще жив, потому что я не такой, как ты, но все же человек, он, у него должно быть словое место. Вот ты еще хочешь драться? Но, по правде говоря, я больше не хочу играть с тобой. Что? Я уже проклял тебя. Моя боль теперь твоя боль. Я покажу тебе, э, тебе удовольствие между жизнью и смертью. О чем он говорит? Ее, боль это боль суммы, Что? Этого не может быть. Ну же, давай вместе испытаем эту чудесную боль. Что? что это такое? А, с ума! Ну что, прекрасно, да? Это боль-боль смерти. Ха. Один готов. Ты потратил слишком много времени. Но он был сильнее, чем я думал. Пришлось его повозиться. Почему? Ты... ты ублюдок что что ты тоже хочешь чтобы я тебя убил ага. восхитительно чем больше жертв для лорда Джашина, тем лучше Шикамару! ой прошу прощения друзья шокомару что мы пришли тебе помочь чоджи и но что это подмога Черт, вы такие жалкие если курина помоги осуми сенсею хорошо Джоджи, мы пока выиграем им время. Да. Выиграете время, да? Я в этом сомневаюсь. Он уже одной ногой в могиле. Почему ты... Хе, посмотрите на эти лоза. Эти лоза, в которых лежат чайные, бросают меня в дрожь. Подожди, Хидан, я тоже хочу присоединиться. Что? Ты... ты хочешь подраться? Нет, ты потратишь слишком много времени, если будешь драться один. Давай быстро прикончим их и пойдем искать джинчурихи. Да-да. Ладно, давай покончим с ними. Он нападает. Он нападает. Так, мы играем за шикамару. Он впервые. Кажется. Так. Блин, тайную технику. Да почему ее нельзя использовать? Так, насколько, друзья, все знают, Шикамару у нас. Обладает э, специальным дюцу тени. Потому что свои тени он может убивать своих противников. Так, давай, ч Джи. Джи, акимичи, мочи. Так, так. Опа. Получай. Ах ты, блин, как узу помогает, им, я же совсем забыл. Да, мне... Почему-то ультимейт не работает? Ну, блин, бесит вообще. Почему? Почему так? Зачем отключили? А! -а, -а, -а. Как кузника, а? Кукурузник. Получает. Да, блин! А, подмена не работает, я не знаю, что за подмена делать, наконец-то. Ну, на, а наверное, да? Ну да. Чуть ли не на Б даже. Фух! Черт, да сдавайтесь уже, ладно? Он... Да, кто они такие? Почему наши атаки не помогают? В отличие от вас мы бессмертны. Но... Что? Ваше поражение уже прирешено, сдавайтесь и умрите. Независимо от того, сколько вы сопротивляетесь, вы просто слабаки, которые умрут от наших рук. Блин, мне нужно еще немного времени. Мы как раз остановились на лучшей части. Но, босс, давайте нам еще несколько минут, хорошо? Успокойся, Хидан. Черт! Что? С кем не разговаривают? Мы вернемся в мгновение ока, так что, приготовьтесь. Идем, Хидан, кстати, правда, с кем не разговаривают, ну, с Пайном, наверное, а как Пейн с ними связался, я вообще не пойму. Этот э, черт, босс в один прекрасный день я наложу на него проклятие. Интересно. Они ушли? Да. Зачем было спрашивать? Чё конечно, это странно. А, да. Интересно. Ина пытается его вылечить. Раны смертельные, я ничего. Ина, как он? Я не могу срить эти раны. Ина. Нельзя было бы доставить сразу в деревню, ну, в деревню и там к цунада? Нет, не... Наш бы излечило его, наверное, не знаю. Это конец моего пути, я чувствую uh, это. Вы тоже that... uh, уже должны понять это. Асума, can... got... напоследок, <свят> у меня есть что сказать вам so троим. асума Сенсей, не talk talk to... разговаривайте! Чоджи, Ино, и ты. ты. Шкамару. Слушайте внимательно слова Асумы Сенсея. Это будут его последние слова. А? Ино. Да? Ты очень сильная ответственная. У тебя очень сильная воля. Чоджи и Шикамаро, они очень ленивые. Присматривай за ними. Yes. Да. И никогда не проигрывай Сакури. <laughs> не в ниндзиоцах или в любви. Я постараюсь. <laughs> Чоджи, ты заботливый верный друг. И у тебя добрая душа. Со временем ты станешь сильнее, чем все остальные. Будьте верны в себе. Хорошо. И еще кое-что. Не мог бы ты немного похудеть? Это уже слишком, но я постараюсь. Я не могу просто, вообще, блин. Топ. И, наконец, Шикамару. Ты очень умен. У тебя способность истинного шиноби. Когда-нибудь ты станешь Хакаго? Он... Но зная тебя, ты попытаешься избежать этого. <laughs> так что найди себе э, работу по душе. Типа, лентяй. Помнишь, мы говорили про короля? Позволь мне сказать, кто это. Наклонись. Асума, ты? почему... Я рассчитываю на тебя. Шикамару. Шикамару. Что же? Ино. Как там правильно? А, как как их называли в аниме? А, ш, ш, ш, ш. А, ш, шика Ши Ши Ино. Чё? или? Ши Ши Блин, я забыл. Я забыл, реально. Шика а -а -а, иначе. Шика ина или как-то так. Троицу их. О -о -о... Я рад, что встретил вас. Да. Ох, а какая же она красивая, боже мой! Куринай. Спасибо. Да, жалко сумму, друзья. Такие ну, трогательные персонажи, что вот жирая. Ну, конечно, не сравнимо с Асумой, но все равно. Асума сам тоже такой. Есть еще но столько ты. вещей, которые я хотел узнать от тебя, но ты. Ты такой эгоистичный, даже в самом конце. Даже в самом конце. А Наруто здесь у нас тренируется, друзья. Наруто стал еще быстрее, как говорить. Так, готов повторить? After that, sparkly, да, конечно. You know, Скажи, когда будешь готов. Yes, Наверное. Так. А. Ну понятно, я мог вернуться, мог... Странно. Зачем это сделали вообще Странно, Очень странно. А если нет, я нажму. А, я буду... понятно. Чем откроется? Материал откроется. Так, а могу я... Да, могу, конечно же. Вот что-нибудь... Тикетной техники нет. Включаем бою, но яд на вас не... Так, повысит минимум максимальное здоровье. Получается атака. Ну, атаку давайте повыше. Бента съем. То есть, я выйти отсюда априори не могу никак, да? Странно, конечно Пробуждение запрещено. Опа. Я уже заколебался за Наруто играть, реально. Это очень, очень много. Чем очень много, Наруто. Наруто в Наруто очень много, друзья. Я иди то нафиг. Получай. Не долетела моя бомбочка. А! Ну сейчас самый, наверное, включать тренеров, чтобы я убивался на удара. Потому что как-то заколебался. зинару уже раз. О, подмина сделал. Еще раз должен сделать подмены. Удивительно. Ну давай! А сейчас она не делается. В третьей части, насколько я насколько помню, там уже было определенное количество делать подмены. А здесь вот. Сколько их.. Не знаю. Без понятия. Так. Все. Вот так-так. Отличный бой. Как вы? Невероятно, Наруто, мы сегодня силу нового Изума, у меня сообщение. Что случилось? Асума Сарутоби. Он ранен. Асума -сенсей? Пятая <связать> Хакага расскажет вам детали миссии. Короче, нужно к ней отправляться. Что, Что случилось со смыслом? Какаши. Ну, ну, а, так. Нам нужно торопиться к пятой Хакаге. Ну да. Ну да. Так, ну побежали. Стоп, кто-то не случайно, некая запись битвы там и так далее. Ладно, давайте 5 пятой побежим. Честно, наверное, опять Куринайна встретит по дороге, я так понимаю. Та -та -та, да и нет смотрите странно прям так а что? тут с ней поговорить если что нет ну, может что-то интересное скажет шикамару друзья oh, no. о наруто Sorry, слушай э, извини я не хочу говорить э, это важное дело this... важное Fikashi. какаши yeah. да Точнее, я занят сказал я занят типа типа как-то так Так мы на месте. Здесь Лейтсунадо, что случилось с Асумой? Я думаю. Точнее. Ну, да. Асума. Акацуки, они. короче, ранили Асуму. Или убили его, типа, ну, так вот как-то. Какаши сенсей и капитан Ямато, мы должны отомстить? Так. Странно, что-то они не говорят. Вообще говорят, но без звука. Так. Наруто, ты должен показать свою, ну, короче, работу... Uh, как ты на натренировался, говорит, отцу надо. Отправляйтесь, короче, и не делите пятую точку обоим этим кацуки. Так. Uh. Слушай, <весола> давай что? что? Еще с потренируемся, я чуть не понял. Я что-то сейчас вот этого не понял. Так. Мы что, снова будем тренироваться? Или, или что происходит? Что происходит? О, наконец-то свобода! Черт, кого волнует запечат, запечатывание двухвостов? Мы могли бы сделать это в любое время. Из этого жертвы для лорда Джашина Что? Из этого... А, ну, понятно, сбежали, короче. Верно, как, Узун? Эй, скажи что-нибудь. Поменьше болтай, поспеши в каноху. О, нет! Если тебе так сильно нужны жертвы, найдешь их в канохе. О, да, отличная идея. Скоро я проведу путь дж Джошина этим язычникам. Как благородно с твоей стороны. Вперед. Готов, Шкамаро? Yeah. Да. Стоять! Куда вы собрались? Наша миссия все еще не закончена. Я только что собрал новую команду, и мы продолжим миссию. Без моего разрешения никто никуда не пойдет. «Очнись, Асума погиб. Остались только вы трое. Основа команда лидер. Команда все должна быть из четырех шиноби. Асума все еще с нами. Ты просто жаждешь мести, я права. Это совсем на тебя не похоже. Ты так сильно хочешь умереть? Мы не такие глупые. У нас нет э, у нас нет и мысли идти прямо на верную смерть, поверьте. Просто... Просто что?» Мы не собираемся и дальше убегать, и жить с чувством того, что не завершили возложенную на нас миссию. Мы не хотим прожить бессмысленную жизнь. Вы трое уже взрослые. Тень смерти всегда находится рядом с, со всеми Шиноби. Некоторые смерти принять намного сложнее, чем другие, но если вы э, не пройдете мимо, то будущее не оступит. Для вас. Посмотрите, правда, в глаза. Вас трое, только трое. Команда должна быть из... Команда должна стать из четырёх Шиноби, а на надо. Какаши? Я возьму на себя роль лидера команды 10 и отправлюсь с ними Согласны, на надо. Что ты? Они пойдут, даже если вы попытаетесь остановить их. Можете также отправить меня, чтобы я смог следить за ними. Но... И пытаться остановить их будет глупо. Ну хорошо, как хотите. Благодарю. Что насчет Наруто? О, ну, он больше не жаль с вами. Кроме того, у него теперь есть еще один лидер команды, поэтому. Итак, команда 10, идем. Спасибо, Хакаш, сенсей. Мы удало перед вами. Круто. Круто. Так. Управляемся за Кацуки, друзья. Они в. лесу. Лисе смерти. В лесу смерти, да. Так, бежим туда. Ну, блин, шокомаро. Вы посмотрите, как он стоит. Это. Как будто, не знаю. Силосложение какого-то алкаша. Просто. Так, нам сюда. А, наверное, через тренировочное поле нужно пройти. Да. Ага. Ого, сколько тут Смотрите, кристалл памяти И 4 целых свитка Вот так Находочки А, даже 5 Стоп 6 У. Интересно На этом все Наверное, да Да, нам в эту сторону Кстати, я здесь вообще бегал хоть раз, я что-то не помню. Копались, Шикомару. Копались. Нет, я здесь еще ни разу не был. Так, за Шикомаром помолились. Интересно, я буду еще находить этот жемчук Тонтона. -тон я что-то его давно не находил. Прекрасная трава. Опа. Так где тут есть? Блин нет, стоп картин что? А нет нет нет нет карты мира. Ага у нас новая локация, локация. лес смерти да друзья лес смерти. В принципе от здесь. Ага, вот так вот, интересно. А откуда здесь... А, я, я, же, я же здесь сражался уже, получается, у меня не точно. Тут записи просто эти. Так. все больше ничего нет. Получше смотреться надо всегда. Опа. Я думаю, что ничего. Побежали сюда вот. Лепкин, так. Интересно. Опа. Торговец. Так, лист заказов. Чё -то... О, большая пилили ускорение. Могу сделать, да. Крутяк. Пирожок мощный сделал печать пробивания защиты отлично тоже готова печать замедления X. готова так мощная бумажная бомба друзья готова хотя у меня до этого была <свеча> мощная бомбочка у -у -у, это вообще это вообще бомба <свеча> это крутяк купить мало я купить еще эти ух ты высококачественная мазь у меня целых почти 100, 110 тысяч окей так что я тут могу купить мазь. так Бери ускорение пяжок мощи ослаблять стражи противника так Пивание защиты. М -м -м. Дождь с кунай. Продана. Вот, мощный... Ого, 20 косарей! Да вы чё? И мощную бомбу. Жесть, дорогая. Я потратился, конечно, нехило так-то. Нехило. Так. Берем встаряжение. Теперь ставим мы... А -а -а -ха -ха -ха -ха -ха. Мощную бумажную бомбу вот сюда. Крас красоте нету. И супер-бомбочку. Класс. Это будет что-то, друзья. Это будет что-то. Так. Не знаю, может быть, взять перелив ускорение себе. Я кунаями особо не... Ну, пользуюсь, ну, как бы, но они не, не особо прям эффективны, так скажем. Дочь из кунаев. Это то же самое, что ли, что у меня сейчас было? Ну да. М -м -м -м. М -м -м -м. Можно... Что? Может, что был... А, тут же стоит. Просто бомбочку могу взять, вот так вот. Хотя нет, знаете... Хотя, блин, допускай да так будет, да. Взрывной такой у меня будет персонаж, наборчик точнее. И Недовитое... чего? Не прочел, там не успел. Опять яйца, кстати. А, да, это стрёмное место, помню. Я объяснить обнаружил след. Right. А, он придумал какой-то план. Я сказал об этом uh, команде. We, we okay. Мы не подведем. Так. Пока мы шли, Шикамару выдумал план. Так. Да, я готов. Пришло время. Конечно, пришло. Отомстить за Асуму, друзья. Асуму Сунсея. Мы почти в Канохе, так? Да, мы уже близко. Хе, я буду бушевать и бушевать. Они чувствуют, почувствуют славу. джашина надо мозга костей делай все что хочешь но не забывай про джинчурики опс правильно мы должны уничтожить его первым по словам дайдара он довольно силен но обеспечен no, ты слишком беспокойся я имею в виду, что не тот кто может противостоять мне он не тот кто может не противостоять yeah. oh, это неосторожность когда-нибудь погубит тебя опять ты про это не будь таким беспечным он Джин Чурики, и сам э, сам еще ноби не такие слабые, как ты считаешь. Как узом? Мне уже не терпится начать. Сейчас начнет Хидан, yes. да? Предупредил. Ха, мы больше не попадемся на те же самые трюки. Выходи, я знаю, что там. Тейс. Что? Ты пришел отомстить? Да еще и один. А, какой идиот, ты действительно думаешь, что можешь победить? Ты! Будь осторожен, Хидан, он что-то планирует. План, все равно, как бы он ни старался, слабые все равно умирают. Попробуй достать меня. Тебе не нужно говорить мне это дважды, давай покончим с этим. А, пожалуйста, присмотри за мной. Лорд Джашин, смотри на меня, я уничтожу этого парня в мгновение ока. Буляйн опять драться за Шкамару Против двоих Тайную технику нельзя использовать Короче врублю, сейчас я тренировку быстренько Так получай Вот и все Вот и готов На данный момент эта стратегия является успешной, да? Просто мне.. Если честно, вообще не оттирать драться за шкамару, как-то, ну, тем более без Ultimate Jutsu это ужасно. Наруто тоже здесь вот, уже сидит, вот. Ну, конечно, сейчас у него будет новая техника, вот, в бою, ну, но... плюс к его карме, как говорится, только один. Почему ты... А? Ты ублюдок! Как вы поняли, друзья, Шиковар специально выманил Хидана. То есть отделил его от Какузу. Отлично. Ха. Отлично, что? Все, что ты сделал, сделал меня с Какузу. Мои, Мои товарищи займутся твоим напарником. Не жди подмоги. ха ага. Как будто она мне нужна. Я могу прикончить тебя прямо сейчас. Так, как что, Сай? Чуджи. Ино. Позаботьтесь о другом. Я возьму его на себя, даже если он убьет меня. Ясно. Они разделили меня и Хидана. Малыш не так плохо. И, полагаю, вы мои противники? Верно. Один против троих. Хм, хороший выбор. В конце концов, я сильнейший. Я сильнее, вообще. Каноха, да. Ваши повязки не напоминают мне о самом первом шинобе Канохе, с которым я сражался. О первом Хакаго. Что? Что? О чем говорит? Да сколько ему вообще лет? Я бы хотел немного окунуться в прошлое, но боюсь, у нас нет времени. Я быстро покончу с вами. Вы двое не расслабляйтесь, если хотите немного. Э, расслабиться, Если хотите. Э, и, если расслабитесь, вам конец. Хорошо. Несмотря на все это, результат останется тем же. Вы все, вы все сейчас умрете. Так, мы идемся за, кака за какаши. Э, что-то я уже забыл. когда я за него дрался, или вообще дрался, ли? Ну, дрался, вроде бы, да. Отключил я тренер. Поэтому подеремся. На славу, я так думаю. Э -э продвинутый индюцу, Ну, типа, чидори нельзя использовать. Или, или чего? Не, можно использовать, почему? А какой продвинутый? Может быть, у тиммейт. как называется. Оу! Он мне хотел. Э это зима это использовать. Нечестно. Чедори! Ах ты застанешь! Получай! Да -мо! Попадайся! Ах ты! ультимейт использует okay. мангекё шеренган у там дерево выросло что ли странный ультимейт да безумие. а что такое продвинутая дюцу? отлично так странно вроде по максимуму дерусь. <с> что-то что там еще я не знаю не знаю. Не знаю, не знаю. Ах. Ух. Это конец. Хорошо, теперь надо помочь комару. Да, сенсей. К сожалению, это будет не так просто. Никогда бы не подумал, что у вас получится. Все же вы шиноби К... канохи Что? Я точно попал у него. Как только, как после такого он может двигаться? Так он действительно бессмертен. Нет, попал, но не совсем. У меня есть пять сердец. Только уничтожив все пять, вы сможете побить меня. Это странно, зачем он вот, вот, вот это сказал вообще? Что, ну, что за бред вообще? Просто как это типичный злодей, да? Бред. Хе, хочешь узнать, зачем я тебе это все рассказываю? Вот да, да, вот именно. Потому что даже с этой информацией тебе не удастся меня победить. Это все равно не изменит разницу между твоей и моей силой. Что, -что нам делать? Черт, это плохо. Хорошо, я думаю, пришло время забрать ваши жизни. Да, накал страстей, дорогие друзья, накал страстей. Так, сейчас нам будет показывать Шикамаров, да? А, нет, Наруто. Так, я снова готов. Тренировка. Нет, не сейчас. Бабушка Цунада. Что случилось? Ну, короче, она хочет отправить Наруто на это задание. Шикамару пошел, пошел на задание... Ну, right. убить Акатуки, короче. To Я должен разделся со своими... Я должен разделаться с Акацуки с помощью своего нового Джутсу. Отлично. Так. Отправляйся, типа, с ним, наверное, да. Да. Так, Ямато отправляется. Вроде бы... А, нет... Но. Наруто один. Асап. Что такое Асап? Так. Ничего mm -hmm. нового не появилось тут. А, нет, Ямат с нами. и мат с нами, да. Так. Ну, побежали. Блин, сначала, ну как-то глупо, сначала кто там? шкамар uh... убежал Или нет? Или они все вместе бежали? А, нет, сначала Асума бежал, да, потом... О, жемчика жим, нашел, надо же. Затем бежал Ш -ш Шикамару. Э -э, Это же здоровый пацан. Теперь бежит Наруто, э -э, змея... А, я не могу на нее наступить, да? Она так, блин, просто интересно нарисована, как будто она на дороге, друзья. Так интересно вообще. Удивительно. Так... Запись боя тут нету никакого. Нету, вроде. Вземчуг? Да, отлично. Но это собирать не обязательно пока что. В принципе... Так, кажется, цель э, и все вот здесь уже. Мы пришли, ребята. Вы довольно упрямые. Он, он сильный. Так как нам его победить? Мое тело становится тяжелее. Я слишком долго использовал шаринган. Я хорошо провел время, сражаясь с вами. А теперь все кончено. Моя голова исчезните. Не допущу. Это же... Наруто! Как раз вовремя, какаши. Странно, что он здесь прям так вымотался. Простите, что стали ждать. Вы в порядке? Да, более или менее. Если вы пришли на помощь, это значит, он научился этому? Нет, пока что он освоил только 50%, и 50 этой техники. Понятно. Однако, вы ну просто продолжайте смотреть. Вы увидите, что он совершенно новый Наруто. И странно, что Наруто применил свою новую технику вот именно на кахузу. Это очень странно. Меня это всегда, всегда удивляло. Как-то нереальное совпадение просто странное. Дальше я сам этим займусь. Так, сейчас я, наверное, чухнул. А может нет. Не знаю. Будьте готовы сказать мне спасибо. Ой, будь здоров. Ай, Жак, конечно. Так, Шикамару наконец-то нам показывают. А этот ублюдок не так плох. Опа. Ты все еще не можешь двигаться, но готов поспорить, что ты уже на пределе. Все же, ты правда неплох. Так далеко зайти, но сейчас я дарую тебе смерть. Ты очень способный, лорд Джошин, будет очень рад, заполучив тебя. Я не один. На? Я сужаюсь, не один. Ха-ха. Ты Вообще о чем? Хватит нести челж. Рядом со мной тот, кто верит и поддерживает меня. И пока он рядом со мной, я, я не проиграю. Какой смысл продолжать? У а тебя уже все кончено. Наш бой еще не окончен. Нет, все кончено, идиот. Не важно, что ты будешь делать. В конце концов я принесу тебя в жертву. Не смей. Не смей недооценивать нас. Опять бой за Шикамару. Блин, включаю тренер. Чтобы было все это быстрее. Я уже дрался, блин, против Дана. Мир бесит. Вот и все. Хватит с него. Ты правило, потому, что недооценил меня, да. Или потому что я хитрый. Так. Ты было максимально быстро. Ну а смысл? Драться посторонна с одним тем же персонажем. Ох, прощай. Техника теневого собора. Это, конечно, да, эта техника потрясающая. Это лучшая техника Шакамару вообще за, наверное, все аниме. Это потрясающе. Что это? Когда ты это установил? Сасси недавно, до того, как напасть на тебя и твоего напарника. Нет, только не говорите, что он специально привел меня сюда. Нет, да кто он такой? Глубокая яма и куча разрывных печатей. Даже ты должен понять, что будет дальше. Почему ты, проклятие, как цыпленок всегда приходит домой? Ты проклял моего учителя, око за око. Я не могу позволить тебе остаться в живых. Ты слишком опасен. Это твоя могила. Я не умру. В конце концов, я выберусь и я тамщу за, за себя. Но знай, что этот лес является особым местом. Только члены моего клана могут спокойно находиться здесь. Мы можем ругать за, за тобой все время. Клянусь, лорд Джашин накажет тебя. Это будет самое суровое наказание, что когда-либо было с тобой. Ты меня не напугаешь, и твой бог не страшен мне. Мы, мы с тобой верим в разные вещи. Что? Я, я верю в волю огня. Хорошая работа, Шикамару. Спасибо. Я передаю свою волю огня тебе. Прощай. Отвечающе. Я вот до сих пор, друзья, не верю. Вот что просто... О, нам достал Асумин Хидан. Что вот... Именно стоило настолько сильно продумать план Шикамару, чтобы победить. Одно... Он один победил члена Акацуки. Один и победил сильного члена Акацуки. Это немыслимо, реально немыслимо. Это не тот, ну тот же не например, или Саски. Это какой-то Шикамару, друзья. Офигеть. Да, Шикамару сильнее того же, например, там Чоджи и Ина. Там, там, может быть, кибо, я не знаю, может, ну, не наравне вот как-то так, но он смог один победить члена Кацуки, это, это жесть, как, удивительно, реально удивительно, удивительно. А Наруто против как Узумус тут? Наруто Узумаки. Я понимаю, ты есть чиньчуньки девятихвостого. Как я понимаю. Кто бы мог подумать, что ты найдешь нас? Больше не нужно искать тебя. Я сделаю это. Подожди, Наруто. Это очень опасно сражаться с ним в одиночку. А правда, давай сражаться вместе. Это правда. Прямо сейчас 5 против 1. Сейчас ты не один. Какая же цель? Я верю, что командная работа очень важна. Вот этот вот, вот, вот просто бред, просто полный. Что Наруто с ними сделает? Вот скажет: Постойте, заделиваться, вы ничего не делаете, или что вообще просто. Они же в любой, любой момент могли бы вмешаться и помочь им, но это бред, реально. Бред. Я также знаю, что это очень рискованно, но несмотря на это, я хочу рискнуть. Если я не могу сделать это, я никогда не смогу стать сильнее. Поэтому, пожалуйста, не мешайте мне становиться сильнее. Ямато, что ты думаешь? Вы еще не видели, теперь я... Э, теперь это совершенно другой Наруто. Тогда все решено. Вперед, Наруто! Отлично! Так, сейчас что-то будет. Жаренькое. Что-то новенькое будет. Да, готов. А может нет, фиг его Так. Вот кошки не мешать реально играть. Бесит. Так, нельзя использовать тай тайную технику пробуждения. Потрясающе просто вообще, замечательно. Так, Отключи отключил, просто проверил. Как уже у нас тут будет являться боссом в отличие от Хидана. Сейчас ты получишь, сейчас ты увидишь, чему я научился. Так, у нас Наруто э осваивал, как вы поняли, друзья стихию ветра, приводную чаклу ветра, точнее. Так, росинган. Да, блин. А, блин, у меня этот квиктайм, что я кидаю бомбы? Я не заметил сразу. Так, уго, четыре звезды. Ёп, я. Опа. Так, опа. Дальше. Опа. Фу. Ай, я ту я на x нажал. Есть. У, блин, быстро. Круто, мощно. Так, продолжаем драться, да? Еще. Нет. Ух. Чахра 9 хвостова. Офигеть! полотило, Огонь! ДЫЩ! мощная. Если бы пораз... я как у почему, они... почему у него сердце Сердца выглядит вот, вот так стрёмно Черные какие-то непонятные Что это за уродство? Что это за бред какой-то? Ого, ого! Интересно. Иди сюда, поближе. А какого нафиг происходит? Ого! А этот типа он типа он в, э, в режиме пробуждения, друзья. Так. Получаю. Еще раз получает На тебе. Как кузу кукурузни блин. Quick time снова. Да, я уже был, что ты атакуешь меня? Какого хрена? А, что происходит? Должен быть крутайм уже. Че он атакует, и я и атакую, и странно, хотя светится, странно. That, что за, что за ч не изо рта трачит? ч за чушь? Так. Короче, нужно атаковать его вот так, шурикенами, да? Получается. Ай-яй-яй. Ой-яй. Накапливаем чакру. Ай, блин. ]دي. А как было от этого вернуться, я не знаю. Сейчас же жесть. Так, что сейчас будет, да? О -о -о -о -о -о так, иди сюда. Получай. Да на тебе, блин. Вытащили его. Получай. На тебе. Как узник, хузник. Иди. Ах ты засранец! Он забежал обратно. И что происходит? Ух ты, как я подобрался! ну, no, блин. Ооо! Фига, фига, фига, фига так а не работает тоже а не работает у меня тут а повысил все здоровье друзья повысил М -м -м. так мне тренер не работал в боссами я помню в первой части слава богу что здесь работает чтобы а я сейчас пере переигрывал это прям вообще трешак трэша трешовый как он может так атаковать нас жестко не знаю как уже но это прям треш какой-то так иди сюда я тебя достану блин Блин, ну, вот, как он как, как прорисован, Блин, какие-то лианы странные, веревки какие-то серые. Что за чушь вообще? Это никак не вяжется с жизнями. То есть, он говорит, у меня пять жизней, типа, 5 этих сердец, да? Ну, это... Как, бомб, с выглядит, вот, так нелепо. Как-то, типа, сосуды, что ли? Или что это? Я понять не могу. Так... Поближе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, сейчас я его должен наверное, достать. Нет? нет. Блин. Чего -то никак. Оу. Тихо-тихо. А, -а, а! Я не попал, смотрите. Так. Быстро. Так, еще раз. Но бой, если честно, с ним мне вообще не нравится. Это худший, наверное, босс всех. Потому что не лойки, лойки никакой вообще. Бомбу тебе, нафиг. Вот так вот. круто. Так. Получай. Рессинган он. Опять. Так, последняя шкала у него осталась. А, криво. Тихо-тихо-тихо Только уворачиваться придётся, да, наверное? Жесть Жесть Офигеть Как ни странно, но он у меня ни разу еще не попал Я еле-еле уворачиваюсь Офигеть Вы только гляньте А, чуметь. Как у меня это получается, я не знаю. Офигеть. Ну, мне получилось. Жесть. Так, и третий раз надо его вытащить, да? Получается. Иди нафиг. А! И эти пустил, и им мочканул меня. Так. Все свои предметы я истратил. Планит меня стрелять. А, четвертый раз еще был. Чёрт, чёрт! Снова повышу здоровье. Снова повышу, что он здесь повышается. А вот первая часть нифига не, повыш не повышалась. Ну, там первая часть вообще была ужасно недоработанная просто до безумия. Ее нельзя было нормально на сто процентов пройти. Так. Осталось чуть-чуть. Тихо-тихо. А goddamn, что? что? Что это было? Как он оказался на другой стороне карты? Ну арены. Опа, Oops. опа. Опа, опа. Так. Подбегай. Наруто, ну! А, а, все, Автоматически! Начался какой-то тайм-эвент последний, друзья! И вот, э, как там, ресинган э, Шу, еще типа того, да? Так, он вот этому джуцу научился. Ну вот, он и сейчас и прикочит. Прикончит, как уже, этим джуцу наруто. Смотрим, друзья. Воу-воу-воу-воу! Да, детка. Получай! Тут вообще жесть конечно! Давай! Ветер против грязи! У-у-у, жестко! Жесть! Э -э тысячами просто иголок пронзил он как УЗУ Офигеть! Просто растерзал его! Секретный фактор, смотрим! Круто у тебя джутсу, Наруто, молодец. Fourth? Четвертый? хм Потрепали его, конечно, потрепал. Потрепала жизнь. Да. Так, четвертый Хакаго возвращается достижение, называется, друзья. Прикольно. Да, отлично, Наруто. Наруто, это было удивительно. Хорошо справился. Футон, Рассен, Сюрикен. Количество атак просто невероятно. Даже с моим Шинганом я не смог бы сосчитать их все. Наруто стал сильным. Он и правда смог превзойти меня. Ты же это чувствуешь? Ты всегда рядом, стоящий перед ним. Ты делаешь его сильным, ты же знаешь. Нет, так ли, Саски? Мне казалось, он обращал, обращался к четвертому Хакаго. Почему Саски делает его сильным? Типа, желание его вернуть, делает, наверное, его сильным. Он, он имел в Думаю, пришло время идти. Наруто футун Рассен Цюрикен. Блин. А, просто тупо одну джитсу добавили и появился новый скин. Такой бред вообще. А, как узу теперь доступен в свободном бою. В свободном палете. Поле и все вернулись в деревню. Хорошо, команда, все свободны. Я отчитаюсь в препяток Хакага, поэтому вы должны отдохнуть. Понял. Эйши Камару, хочешь пойти что-нибудь есть? Нет, простите, же, есть кое-что, что мне надо сделать. Извини. Увидимся. Так вот, где вы. Что-то случилось? Ничего, Ничего просто знаешь. -партнер... Твой партнер по игре Шоги... А, Шоги называется, да, игра, точно. Ушел. А ты был дорог Асуме, но пришло время отпустить его. Он научил меня кучу вещей. Некоторые из них более важны, чем другие. Я жаловался на все. Меня все разжало, из-за этого я сделал столько ошибок. И каждый раз Асума приходил мне на помощь. Он был странным учителем, таким неуловимым. Его было трудно понять. Но для меня он был потрясающим человеком. И теперь моя очередь. Когда этот ребенок появится, я стану его учителем и буду защищать его. Наверное, я уже достаточно вырос для этого. Такая прикольная улыбка у Шикамаро была. Спасибо тебе. Кстати, это первый раз, наверное, прям, когда прям Шикомару искренне улыбался, друзья. Если бы Каноха была игрой в Шоги, а Шиноби фигура игры, знаешь, кто был бы королем? Дети, the будущее Шиноби Канохи, the именно они и есть король. Right, Asuma. Правильно, сумма. Я завещаю свою волю огня тебе. Yeah. Да. Я принимаю ее. Классная загадка, в принципе, относящаяся не только к Канохе, само собой. Глава третья, весь смертный Кацуки. Сдохли. <laughs> Конец. Еще одно... А щ... еще одно достижение в копилочку, друзья. Джирай, я так знал, да. Эй, Наруто! Извращенный начальник! Как насчет ромена? Я смог создать новую технику. Я с, с помощью которой я природной чакры. Ммм, это мой ученик, я с тобой. Что-то не так? Было много времени, чтобы подумать об этом. А сумма и другие... Да. Эти ничего тяжелее и мучительнее, чем потерять кого-то. Чем глубже ваша связь, тем глубже печаль. Эта эмоция, естественно, для всех людей. Но если они смогут преодолеть эту печаль, люди станут сильнее... Шикамару и другие были тяжело ранены, но они унаследовали волю Асумы и являли новую силу. Я действительно не понимаю этого, но сейчас все в порядке. Когда-нибудь ты поймешь. Правда? Конечно, ты же мой ученик. Я верю, что если это произойдет и с тобой, ты продолжишь свой путь с располненной головой. Я верю, что твои глаза останутся такими же, и ты никогда не не, не своего пути. А? Ты че такой откровенный? ха Я всегда буду верить тебе. тебя. В чем дело за счет начальника? ха ха шоке вообще. Давай посмотрим, кто быстрее съест есть, Раман. Проиграешь и счет. Эй, нет, ты не можешь просто заставить мне заплатить. Отвлекая противника, ты получаешь преимущество. Вот хороший совет э, просто такие боя. Черт, э, так вот, что ты задумал. Я ни в коем случае не проиграю. Через бой за боем они становились все сильнее. Медленно. Но верно. Эпоха начинает меняться От родителя к ребенку От учителя к ученику Сила, методы, идеалы Многое было передано новому поколению Он идет своим путем Путем Веря в луч света И связь с родителями и друзьями И... Во тьме тоже. Тот, кто создал свою силу во тьме, пленник в своей мести, он тоже готовится, чтобы начать новый путь. Время справить его крылья приб, э, приближается. Чем это была касцена? Это странно, если честно. Для чего? О, Саски у нас теперь появился, друзья. А, мы будем теперь играть за Саски. И это все? Подумать только, вот закончила без единой царапины Арчимару. Они назвали меня гением, но в сравнении с ним... Хм, еще немного-немного больше терпения, и его тело станет мовиим. Глава четвертая. Создание хэби. И хэби. Правильно. Как продвигается тренировка с Саски? Хе, Отлично, он становится моим идеальным Шиноби Затем Да, очень скоро я начну ритуал переноса души в его тело Рочимару? Это же... Его тело быстро слабеет, я должен дать ему лекарство 10 уровня или выше это тело уже на пределе. Я пойду за лекарством. Ритуал переноса души. Если я не сделаю этого в ближайшее время... Тебе что-нибудь нужно? Тебе больше не придется меня тренировать. Я разрываю нашу связь. Я избавлюсь от тебя здесь. Я знал, что ты хочешь так сделать. Рачимару, я сильнее тебя. Смелое заявление от недоростка Учиха. Хе. Конечно, я должен был быть недоростком. Я был единственным Учиха, с которым ты мог справиться. Итачи сильнее тебя. Вот почему ты пришел за мной, за ребенком. Но даже сейчас это было невозможно. Твоя сила ничто по сравнению с Учиха, и ты это прекрасно знаешь. Твоя сила мертвет перед кланом Учиха. Она обыч... обычная и не, и не особенная. Рачимару, ты не понимаешь, ты не можешь победить меня. У тебя нет права думать о том, чтобы захватить мое тело. Ты недооцениваешь меня. Даже если и так, ты птенец, лишь маленький птенец. Почему бы мне не показать тебе разницу между нами? Давай, покажи мне разницу. Ты первый человек, который выставил меня таким дураком. И. Саски! Теперь позволь мне забрать твое тело! Битва, друзья! Битва! Саски учиха. А, скин, как его Блин! Я, я помнил скин, скин, скин, скин этого! А -а -а -а, как он называется? Черт! Забыл! Ну, короче, в новом скине будем вот ну, впервые в таком драться против... Ну, короче, за заски. Блин, вылился с головой. Прям на языке, короче, забыл, а? Ну, реально. Ладно. А, Ра, ранина, ранин, вспомнил. Опа! Ну, фигаси, сразу на мне ультимейт! Арчимар, ты не офигел, Ди! Ультимейт сразу на мне. Опа. Получай. Да, неплохая вот эта штучка. Вот по ускорению, друзья. Я прям ее примил, стал быстрее намного. Ну-ка. Да. ультимейт Вот такой. Ультимейт. Если честно, Саски в таком обличии мне вообще не нравится. Ни о чем. Участие да блин, подмена, подмена, где подмена? А -а -а -а. Так надо -а -а -а. оставить закончил красиво, да. Ч это было? <толк> что <плэн> что, что вы сейчас сказали? Это все, что у тебя есть, слабак! Но вообще до конца я не верю, что Рачимару мог проиграть Саски. Даже с больным телом, это невозможно. Он же санин, блин! Как он мог проиграть Саски какому-то, боже ты мой, ну это бред! Это бред, реально бред. Бред ты проиграл Рачимару. Проиграл. <смех> Я бессмертен, этого недостаточно, чтобы победить меня. И сейчас вот еще и будет просто. Зачем Рачимару, ну включил этот режим свой, блин, дурацкий, не знаю, Гензюцу это. Что это за место? Это место внутри меня. Место, где происходит ритуал переноса души. Теперь отдай мне Шаринган. Наконец-то эта сила. Сила клана Учиха будет моя. Что? Невозможно! Ритуал переноса души не действует? Нет, нет, я, это же я создал это место! Я создал это! Этого быть не может! Орочимару, мои глаза могут видеть сквозь все твои техники. Ты ведь это знаешь. Невозможно! Змея, которая ползла э, по земле мечтала парить в небе, прекрасно знает, что это невозможно. Тем не менее, напрасно надеясь на птенца, которого она лелеяла в собственном езде, мало осознавая, что змея является добычей, потому что птенец это ястреб, готовый взлететь с ней в небо. Это невозможно, этого не может быть. Я Арачимару, я бессмертен, я не умру здесь. И именно я являюсь тем, кто раскроет все тайны, и я тот, кто получит все. Я. Я возьму ее, возьму твою силу. Как он мог какую-то силу там забрать еще? Ну что за бред, реально? Ну просто бред. Вот я считаю. Ну, меня лично разочаровал этот эпизод вообще вынимое до да безумия. Смерть Рочимару, настолько никчемная, вообще ни о чем не просто. Он не должен был так умереть. Как будто. О -о Ты, Ты не мог этого сделать? Он захотел захватить мое тело. Но вместо этого я забрал все, что у него было. Нет, Рачимару жив. Так. Время думать, что дальше. Мы играем впервые за Саски, друзья. Так, Саски у нас не будет рыться ручками своими белоснежными в травке, только ножками будет разгибать, да? Карта мира. Где мы находимся с вами? У, -у, -у восточное убежище. Лес, э, лес, Лес мертвых деревьев, лес смерти А, видите где, то есть вот В лесу смерти я был а Мне нужно в южное убежище так-то не близкий Путь, я вам скажу Не близкий путь Так Параховой гриб Да ведь иглу. Так. И что у нас у, тор у торговца есть? Что новенько появилось? Посмотрим, давайте. Ну, печать усталости пока нельзя. Здесь тоже нельзя. Вот, а, нет, это нету. Вот печать яда, смотрите, появилась. Отлично. Так, что еще? Взрыв Кунай, да? Да, появился. Мощный взрыв Кунаев есть. Получается, плотная дождь Кунайф это когда они. Ну, в воздухе, а это когда они на земле, по идее, да. Так. Все. Кунай молния еще есть. Интересно. Ну, покупать мне, в принципе, особо да нечего, наверное. понимаю. Так. Увидимся изучим ну в принципе друзья мы с вами тоже увидимся в принципе это получилась такая насыщенная серия э -э как бы серии я делю потому что чтобы вам было приятнее удобнее смотреть с вами был я взяли парниша и канал игровая истина обязательно ставь жирный лайк пиши коммент под этим видео и подписывайся на игровую истину Увидимся с тобой в следующей серии Наруто. Что? Пока.